Добрый день! Вас снова приветствует интернет-магазин Водолей. И сегодня мы рассматриваем обновленную версию дренажного насоса торговой марки IBO VQF 250. После обновления этот насос получил повышенную производительность и повышенный напор при сохранении тех же характеристик мощности. То есть он на данный момент потребляет те же 250 Вт, но при этом уже дает напор 9 метров максимально. И максимальная производительность 170 литров в минуту. Что же у нас появилось нового? Немножко обновилась верхняя часть. В том числе и ручка. Она стала более подвижная. Обновились стали более надежные зажимы кабельного ввода. Также претерпела изменения нижняя часть. Мы видим уже... Крышку, которая закрывает вход и не позволяет излишне крупным частицам попадать внутрь. Выполнена из нержавеющей стали и там внутри просвечивается только входное отверстие. Крыльчатка и корпус, какие были, остались чугунные. Также одно из преимуществ, которое получил этот насос, это новый штуцер, который уже на данный момент выполнен из чугуна. Раньше они были пластиковые, что не всегда было удобно и иногда даже выводила насос из строя. Ну, не сам насос, а именно ломался штуцер и приходилось его просто заменять. Поплавок точно так же у нас остался, который позволяет регулировать глубину включения-выключения насоса. Зажимом отжимаем, меняем длину самого поплавка. Ну и стандартно кабель с вилкой. На данный момент стоимость и его возможности очень выгодно отличают этот насос BioVQF250 от его конкурентов. Так что ждем новых продуктов и качественного товара от этого бренда. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго!